Ребята на селе. Давай. Ребята ловят рыбу на селе. Вот эта рыба поймана на селе у нас. Это вот щучка у нас. Она у нас буквально 73 сантиметра. Окунек у нас 23 сантиметра. Но самый большой окунь у нас 12 сантиметров. Рыба Молодец. поймана только на селе. Молодец.